Всем привет! Меня зовут Макс Риск, вот я уже составил команды. Начну с команды из Саптера, из этих вот драгноидов, да, фаербола, а, тут также можно иметь стихию это приходится. Также у нас есть Даркус, Вентус, может быть даже Аква, у меня только Аква, а у него тоже Даркус. Вот я уже приготовил карты ворот, давайте уже разделим. Так, это тогда будет лишние, а вот карты, способности. Значит, давайте открываем под игры. Также лайк, подписка, чтобы не пропускать новые ролики. Так, так, так. Вот, значит, я запуск... Можно, кстати, подглядывать карту. Почему бы и нет? Так, смотрим, значит, карту. Карту ворот кидаем и карту воро... Бакуган смотрим. Это будет преимущество. Так, у нас тут есть тот же сел, 150, 100, все, 200 150. У меня есть саптера. И он будет плюс 200, 200, или же тоже 200. Так, у меня тут есть флайер. Три карты. Врага нужно посмотреть, узнать сначала, какого же Бакугана выставить. Кстати, у нас тут у нас ничего тут не видно. У нас есть? Нет. Похожие карты. У меня есть такая похожая карта, только вот не знаю. Значит, смотрите, тут у нас, по-моему, минус 100, потому что... Тут Вентус, а он всегда уменьшает. Фарабола. Даркус, фарабола. Я как-то позабывал, слушайте. Так, значит, тут 100 GSI меньше Ну или же же 150 у врага. У нас у, нас, у него есть. Даркус по нулям. Так, так, так. Аква и Вентус. Так, я эту карту потом, наверное. Вот если у него Бакуган Даркус останется, то, в принципе, можно даже я могу дарку содинуть 50 же сила так да, да уже решаться уже по любому нужно Идти, но здесь Ха -ха. самая сильная карта она реально серебристая ну она реально сильная 250 же сила отнимает нее не прибавляет у меня будет 250 же сила так ну давайте